Всем привет дорогие друзья, с вами команда Forrester Every и я Вафин Дмитрий И сейчас бы я вам хотела рассказать о том, чем я буду в ближайшее будущее заниматься Ну и возможно осветить какие-то факты своей студии Ну что же, начнем с первого, то чем мы будем заниматься, чем я конкретно буду заниматься Я буду заниматься сейчас в большей степени это обзорами всяких вещей Например, я не знаю, там футбольную будс, то есть футбольная тематика будет, будут летсплей. Это я вам обещаю, что будет происходить по FIFA 14. Возможно, это будет ультимейт, возможно, это будет карьера за игрока, карьера за какой-либо какой клуб. Значит, пишите свои пожелания в комментариях. Здесь будет так. Вообще, пишите все, что хотите, но, но хорошее. А, давайте поговорим а, о втором пункте моего видео. Это хромакей. А, что это такое вообще и зачем он нужен? Хромакей это такая ткань или тряпочка, или это, возможно, бумажный, нюансный какое-то изделие которая служит для а, замены фона в видео а, хромакей пер, а, переводится как ключевой свет, цвет точнее а, значит, и программа определяет а, цвет такой вот а, и подставляет место него любую картинку а, ну и собственно говоря уже как то это все автоматизируется а, что же давайте поставим сейчас картинку сейчас вы видите эфиревую башню что я рядом с эфиревой башней нахожусь а теперь давайте, например, не знаю, я буду стоять рядом с Пизанской башней. Так, еще есть такая фишка, когда человек отрезает кусочек хромаки, держит в руке, там, допустим, я не знаю, конкретно подносит на видео уже где-то руку. Получается, что он может там держать, я не знаю, статую свободы. Я остановился на том, что человек может держать в руке кусочек храмаке, то есть какой-то вообще любой кусочек, и допустим может как будто бы на руке езжать или в башню. Не знаю, как это все делается, но это нужно очень хорошо подбирать. Даже не хорошо подбирать, это нужно очень хорошо продумать свою идею и уже потом в видеоредакторе это все сделать. Ну, очень большие возможности открываются, когда у вас есть хромакей Это вообще очень серьезная вещь. Я не знаю, как бы многие видеоблогеры жили, если бы ее не было. Но дело в том, что многие сериалы, даже фильмы, многие снимаются на хромаке. В основном я знаю, что детальник снимался с хромакеем. То есть. Раскинули огромных хамакей, поставили людей, сказали, вот он корабль, а там все сделают сами. А, и сделали. Значит, все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.